Здравствуйте, с вами программа «Гипотеза» и я, Лилия Иликова. Сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник Михаил Владимирович Карпов, доцент Школы Востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИО Высшей школы экономики. Добрый день. Добрый день. Сегодня я предлагаю поговорить о том мире, который сложился у нас вот на настоящий момент, и о тех изменениях, которые происходят в международных отношениях в связи с пандемией, с тем, что... Условия для складывания международных отношений стали вообще немножко другими, чем мы привыкли. Я бы хотела зайти сразу, зная, что вы китаист, очень известный в этой области, я хотела бы сразу зайти именно на китайскую тему и с, таким, с такой вот цитатой, которая из вашей новой книги. «Самым большим мифом о Китае является то, что эта страна перестала быть социалистической». Это цитата из книги «Мечта о Китае». Которую вы использовали в своей работе. Поэтому, конечно, такой сразу вопрос: Китай та страна, в которой у власти находится коммунистическая партия. Как вы относитесь к этой цитате? То есть к такому высказыванию: вообще, насколько эта страна социалистическая или она капиталистическая, или как можно вообще охарактеризовать современный Китай? Вот, с вашей точки зрения? Да, спасибо. Дело в том, что ну, поскольку я взял эту фразу в качестве эпиграфа к своей книге. Uh -huh то, конечно, я к этой фразе отношусь хорошо. То есть я считаю, что она достаточно адекватно отражает существо так сказать, суще... как бы китайской проблематики. Но на самом деле, тут надо сказать, что сами китайцы в своей официальной политической риторике, в терминологии, они достаточно верно, достаточно верно определяют сущность так сказать, своей системы своей страны. Это социализм с китайской спецификой. Вот как бы, может быть, это не звучало несколько идеологизированно, но на самом деле это действительно так. Под социализмом я понимаю в данном случае, конечно, не идеологию. А под социализмом я понимаю определенные, так сказать, политико-экономические практики, институциональные практики, mm -hmm. которые существуют в современном Китае. Это связано, безусловно, с политическим руководством, монопольным политическим руководством Коммунистической партии, которая представляет из себя партийное государство и который, по сути дела, является ключевым интегратором э, всех сфер общественно-экономической, общественно-политической жизни современного Китая. И это, естественно, э, просто в силу природы, самой природы mm -hmm. такой системы, э, оно предполагает определенные практики, которые мы знаем из истории XX века, и которые в Китае во многом до сих пор сохраняются, и китайцы считают, что это, в общем, их как бы сила в этом а не слабость. И это практики, которые можно назвать государственно-социалистическими. Вот в этом смысле, да, Китай является страной социализма. При этом, вот, на ваш взгляд, имеет ли место быть в Китае промышленный капитализм? Ну, с моей сугубо личной точки зрения нет. Там есть элементы государственного капитализма, но с моей точки зрения, это, опять же, понимаете, это сложный такой сюжет, я не знаю, насколько его стоит здесь обсуждать, он mm -hmm. скорее для академических дискуссий, чем для публицистической программы, но... Uh, опять же, зависит от того, как мы определяем капитализм, но в данном случае, с моей точки зрения, кратко говоря, эта система носит uh, все-таки государственно-социалистический в основе свой характер uh -huh. с элементами рыночной экономики. Но элементы uh -huh. рынка — это не значит элементы капитализма. Uh, хотя элементы госкапитализма там есть, но если уж так уж хотите откровенно, то это просто да. такая государственно-арьентная система. Это государственно-арьентная система, где государство выдает, uh, так сказать, неким экономическим акторам, некоторые из них могут быть внешне выглядеть негосударственными, государственными, но государство выдает им как бы определенные активы для арендного использования то есть как бы на определенных условиях эти акторы арендуют государственную собственность угу. фактически а вот что мы собственно наблюдаем и потом на определенных так сказать, условиях они делятся как бы с государством вот, так сказать, произведенной продукции или там -то. Ну, то есть Это. социализм вот с такими рыночными поправками, он С... может быть все-таки эффективным. Настолько эффективным, что Китай называет ну, ну, как бы одной из крупнейших экономик. Нет, дело в том, что эта система в китайских условиях, она абсолютно уникальна, она не могла быть повторена, так сказать, там, ни в Советском Союзе, ни в Восточной Европе. Это абсолютно угу. китайский случай. Почему? Ой, опять же, очень специальный вопрос. В основе такого рода трансформации лежит всегда реформа цен. И вот у меня uh -huh. нет возможности, просто uh -huh. я много занимался и советской перестройкой, uh -huh. и сравнивал, на самом деле, это с китайскими реформами. И в основе своей, конечно, дело не... Ну, просто часто сра... да, примутся ну, такие понятно, сравнения. Да, вот ну, понятно, понятно, а да, да, не-не-не-не, да. это, абсолютно, это абсолютно неуместно, потому что все упиралось в реформу... Ну, понимаете, это упиралось во много вещей. Uh -huh. Это упиралось в культуру, это упиралось в менталитет, это упиралось в степень централизации системы, там и так далее. Но где в Советском Союзе она была очень высокой, в Китае она была намного меньшей. Но в конечном итоге это вот реформа цен, реформа ценообразования. И э, в Советском Союзе, как и в других странах Центральной и Восточной Европы, где существовала по сути советская модель, uh -huh. там такая реформа цен была невозможна в силу очень высокой степени централизации экономического управления и ценообразования. Китай, в Китае в сил других ряда обстоятельств Вот китайская реформа цен оказалась возможной. Я об этом, кстати, писал вот в этой книге, которая которой вот фразой эпиграфом является это как раз книга о китайской реформе цен, как раз о том, что эта реформа, возможна, в Китае, оказалась, была просто объективно невозможна в, в, в, в европейских вариантах государственного социализма. Mm -hmm. А вот тут еще я все-таки не удержусь, зачитаю еще одна очень интересная цитата, которую вы использовали в этой же книге в качестве эпиграфа. Милтон Фридман, лидер Чикагской экономической школы, губернатору провинции Сучуань, призывая ускорить темпы рыночных реформ в Китае. Не следует отрезать мышиный хвост по одному дюйму. Чтобы уменьшить боль, надо отсечь хвост одним махом. Губернатор провинции Сычуань в ответ Милтону Фридману. «Мой дорогой профессор, у, нас, ну, у нашей мыши столько хвостов, что мы даже не знаем, с какого именно начинать». Но ну, просто замечательная цитата, на мой взгляд. Такая, видимо, отражает как раз то, про что вы сейчас говорили, что это очень специфический кейс. Это отражает то, что современная китайская экономика функционирует на договорных принципах. И поскольку, поскольку по сути дела, каждый или почти у -у -у. каждый из экономических акторов, как а, клиент, Обращается к партийному государству как к патрону, договаривается с ним в определенных условиях своего социально-экономического воспроизводства в этой системе. Поскольку, поскольку акторов очень много и договоров очень много. Поэтому я называю эту систему многоколейной. Каждый колея угу. это есть сумма условий, на которых данный актор договаривается с партией государством, как бы себя социально-экономически воспроизводить. Вот это, и, собственно говоря, хваст этой мыши. Для того, чтобы с этой системой что-то делать, как-то реформировать, необходимо что-то делать с этими договорными колеями. А вот что угу. с ними делать, не до конца понятно. То есть, на самом деле, это вот такая вот социалистическая, государственная социалистическая рентная договорная экономика, в которой есть элементы государственного капитализма, но которая по своей природе системно все-таки капиталистически, с моей точки зрения, не является. Хорошо. Ну, и вот если все-таки продолжить разговор о Китае и о китайских, скажем так, международных отношениях к Какое-то время назад мы достаточно часто э, в СМИ, в публицистике встречали такой... Такое название ⁇ Чимерика да, ⁇ который э, относился именно к очень плотному экономическому союзу Соединенных Штатов и э, Китая. Он был очень бурно развивающийся, и благодаря, может быть, этому как раз э, Китай вот находится, может быть, на вершине своего экономического сейчас, ну, в очень хорошем состоянии своего экономического развития. А потом в последние, вот, сколько, наверное, года 4-5, как-то этот проект стал немножко сходить со страниц СМИ и заменяться наоборот. Вот именно в западных СМИ стали появляться часто такие формулировки, как «Союз России и Китая», что именно Россия и Китай вот сейчас являются главными угрозами, и там с разных точек зрения, конечно, и вот именно этого союза следует избежать. При этом высказываются такие точки зрения, что Запад своей политикой наоборот формирует этот союз России и Китая. Но как бы то ни было, именно... Вот часто стало такое фигурировать именно Россия и Китай, дружба, либо там очень тесный союз. И вот с вашей точки зрения, насколько действительно такой союз России и Китая имеет место быть в плане там, экономического сотрудничества, в плане политического сотрудничества, каковы его перспективы? Потому что, опять же, хороший такой вопрос, насколько... Действительно можно опираться на Китай и на его политическую поддержку вопрос, в условиях международных санкций, потому что мы несколько раз э, замечали такие ситуации, когда, казалось бы, э, ожидалась полная стопроцентная поддержка со стороны э, Китая в, в, в каких-то голосованиях, но он в силу разных причин либо выдерживался, либо не высказывался настолько резко, как, его, э, как от него ожидали. Но... Я бы сказал так, что вы поставили сразу огромное количество да, сейчас вопросов. Несколько. Не удержалось. А, Давайте начнем да, с того, начнем вот с... Россия и с... Китай э, ⁇ это союз или это складывающееся Значит, сотрудничество? Ну, или это, да, оно в основе российско-китайских отношений э, лежит на самом деле э, апрельская декларация 1996 года, подписанная со время Ельцином Единым Заменим. А, в, в которой заложены основы российско-китайских отношений. Кстати говоря, договор, который в 20-летии, который отмечается в этом году, значит, он тоже был основан, по сути дела, на этих договоренностях, на Шанхайской декларации 1996 -го года. А, и тогда именно была сформирована, сформулирована вот эта вот идея о российско-китайском стратегическом партнерстве. Угу. Я считаю, что эта идея до сих пор актуальна. Я считаю, что эта идея, в общем, в основе своей абсолютно верна. Стратегическое партнерство не является Союзом. И, э, как бы, насколько я понимаю, ни с китайской стороны, ни с российской стороны. На самом деле, при том, что там есть определенные, допустим, публицисты, там, которые там говорят там, про некий союз и так далее, на самом деле я, насколько я понимаю ситуацию, все-таки ни с российской, ни с китайской стороны желание заключать какой-то реальный военно-политический союз, этого желания нет. И я более того, считаю, что это, в общем-то, наверное, и невозможно, потому что э, союзнические отношения с Китаем очень существенно сократили бы именно союзнические отношения. Uh -huh. ну, понимаете, у Советского Союза были союзные договоры с Китаем 50 -го года, года, потом Соединенные Штаты Америки. На ну, чем все закончилось? Закончилась конфронтация. А у Соединенных Штатов Америки потом были определенные такие поползновения к близким союзническим отношениям с Китаем в контексте холодной войны, противостояния Советского Союза. Ну, чем закончилось? Тоже, в общем, закончилось, так сказать, взаимным неудовольствием. Поэтому, наверное, Союз все-таки, мне кажется, он не просто даже нецелесообразен. Я думаю, что он и невозможен. У России свои интересы, у Китая свои интересы, это они далеко не во всем совпадают. И вот мне представляется, что вот эта вот формулировка о стратегическом партнерстве, она идеальна и формальна, и неформальна. И де-юро, и де-факто. То есть mm -hmm. она предполагает возможность взаимодействия там, где это действительно необходимо, возможно, и целесообразно для обеих сторон. При этом, там, где, допустим, нет такого императива взаимодействия, ну и не нужно взаимодействие. А что касается. Uh, как бы, насколько опираться на Китай. Вы знаете, я об этом много писал, кстати говоря, и, да, в частности, знаю, да. Uh, думаю, uh, uh, у меня были статьи в журнале «Россия в глобальной политике». Uh -huh. uh, я писал о том, что, может, может быть, в какой-то момент у, у какой-то части российского политического и экономического класса возникли uh, несколько завышенные ожидания от Китая. А, вот. а, ну, с, с, но они в общем не реализовались, они не могли реализоваться. Почему? Ну, потому что у Китая есть какие-то свои интересы, у Китая есть свои, свои позиции по целому ряду вопросов, далеко не всегда совпадающие с российской позицией. А, вот, в том числе и по вопросам, допустим, украинского кризиса, по вопросам, так сказать, по проблематике крымской ситуации. Тут мы не во всем совпадаем с Китаем на самом деле. Вот. И э, потом э, были достаточно завышенные ожидания от китайской экономической помощи, ну, я помню, эти, эти сюжеты вот 14-й, вторая половина, 14-й, 2015 год. Я уже тогда сам говорил, это все есть в интернете, это все можно найти в печатных изданиях. Я говорил в своих неоднократных интервью тогда, в разных форматах, разных СМИ, разных площадках, подчас, прям противоположных идеологически, я говорил, что это не стоит ожидать таких вещей от Китая. Но, скажем, говорить, например, о том, что Китай может заменить финансово. Россия, западные, как бы, кредиты, Китай, в силу неконвертируемости юаня в Китае, Китай просто китайская банковская система не занимается ритейл кредитованием иностранных фирм, они просто не могут этим заниматься. И потом... Да, были такие ожидания. Да, вот были такие. Китайские ожидания. кредиты, да, китайские Да, да но китайские, китайцы дают связанные uh -huh. кредиты, так сказать. В долларах кредиты давать там им тоже. Это политическое решение, понимаете? Китайская, это, uh -huh. китайская экономическая uh -huh. политика, это политическая, все связано с политикой. Тут свои, то есть, тут, связаны, тут много моментов. А получать кредиты в юане китайцы дают связанные кредиты и так далее. Нет, ну, они дают какие-то кредиты. Но говорить о том, что они, безусловно, я сам вообще являюсь сторонником российско-китайского взаимодействия, и как бы я считаю, что Россия и Китай обязаны иметь хорошие отношения, потому что у нас уже были периоды э, плохих отношений нет, и да, да. конфронтаций. И на самом деле ни ни другой стране ничего хорошего это не принесло абсолютно. У нас одна из самых продолжительных, протяженных угу. сухопутных границ в мире. И здесь просто необходима система безопасности, взаимного доверия и так далее. И на самом деле вот, вот с моей точки зрения вот, это, вот этот формат стратегического партнерства, как я вот писал, он оптимально подходит для российско-китайских отношений. Угу. А, ну и кстати говоря вот для того, чтобы не иметь каких-то завышенных иллюзий от Китая, Китай надо изучать и как бы вот это тоже как бы дополнять отчасти отчасти. Я ничего плохого ни про кого не хочу сказать, но просто отчасти вот эти вот завышенные ожидания от Китая, там, 2014-2015 годов, uh -huh. они были связаны, с, может быть, с недостаточным пониманием того, что такое Китай, как он функционирует. При том, что это глобальная цивилизация просто старая. Uh, ну, ну тут, знаете, я не люблю эти цивилизации, я, честно говоря, не, не являюсь сторонником цивилизационного подхода, но неважно, uh -huh. там цивилизация, не цивилизация, но ну, современный Китай — это все-таки уже современный Китай, не надо его совсем уж традиционализировать. А в чем он отошел? То есть в чем его не надо так традиционализировать? То есть, в чем ну, в случае, страна, которая прошла мощнейшую социалистическую модернизацию. Угу. Но ну, все же современную Россию сравнивать там, понимаете, с Россией сто лет недавности. Только и сравнивают. Ну, ну и ошибаются, сравнивая. Угу. И фундаментально ошибаются, сравнивая. Китай это страна, которая прошла очень в 20 веке, во второй в середине, во второй половине 20 века, прошла очень сильную социалистического типа модернизацию, в том числе культурную революцию так называемую, так сказать, да, и как бы понятно, что сейчас определенное возрастание, рост определенный рост интереса к традиционной культуре, это понятно, естественно, это как бы некое возвращение, это попытка какого-то, какого-то, так сказать, вот самосмысления, как и у нас это тоже происходило. Но тем не менее, все-таки мне представляется, что социокультурные основы китайского общества за последние там 70 плюс-минус лет они, конечно, претерпели очень значительные изменения и рассматривать современный Китай как традиционный Китай, как некая, некого наследника, угу. так сказать, вот, традиционной китайской, ну как вы говорите, цивилизации, я бы сказал, вот этой этого конгломерата китайских культур я бы не стал. То есть это Китай, безусловно как Россия, Россия, но как бы все-таки здесь очень сложно говорить о том, что вот, вот не надо, с моей точки зрения, я знаю, что может быть не все со мной согласятся, даже в том числе среди специалистов, но я бы не стал бы вот так вот тради, традиционализировать современный Китай. Хорошо, мы с вами практически изобрели новое слово. Да. Практически научились, уже спокойно выговариваю. А все-таки возвращаясь вот к Китаю в международных отношениях, и проекту Чемерика. Вот как вы оцениваете причины, по которым случилось и происходит определенное охлаждение в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами? Как вы считаете, связано ли это с тем, что появились, может быть, ожидания, что экономический рост Китая приведет к тому, что эта страна станет ну, в экономическом плане превосходить Соединенные Штаты? Значит так. Первое, я сразу хочу сказать, опять же, может быть, не все со мной будут соглас согласны, но это я, самое да, я с самого начала был большой, большим, ну у меня был большой скепсис относительно этого этой концепции чимерика, mm -hmm. и я как бы вообще этот термин даже не люблю. А, дело в том, что никакой Чемерики не было, нет и не будет. Uh, так же, как не было нет, и не будет никакой холодной войны как сказать, в том виде, в каком она была 70-70 там, там, там, лет, там, 60, 70 лет тому назад, между Китаем и Соединенными Штатами. совершенно другая эпоха. Uh, и Америка другая, Китай не СССР, не в буквальном смысле СССР, это разные вещи. Uh, была, был так называемый проект, да, вот такой я его называю финансовой глобализации, финансово-компьютерной глобализации, uh -huh. в рамках которого, как известно, но ну, это всем известно, собственно, технологии, непосредственно производство перетекло в Китай, да, как производственные цепочки, многие производственные цепочки завершаются в Китае, а Америка, Соединенные Штаты Америки, Запад в целом выступает, не только штат, кстати, да, выступают как бы экспортером технологий, ну и, и денег. Насколько это Чемерика, не Чимерика, ну не знаю, это определенный этап глобального экономического развития. Значит, в ходе этого развития в специфических условиях 90-х годов в условиях вот этого вот очень оптимистического, либерально-оптимистического, такого, я бы сказал, леволиберально-компьютерно-оптимистического видения будущего. Да, mm -hmm. Когда вот мир открывается, везде и интернет, все проникает, и все видно, и везде и инстаграм, и фейсбуки, и тут все растет, и вообще, вообще уже говорили о о компьютерном способе производства, о том, что уже так сказать разница финансовых систем не столь важна, разница политических систем не столь важна, цивилизации все одинаковые, все прекрасно, в общем, все толерантность, политкорректность, интернет и финансовая глобализация. Вот. Я, кстати говоря, не склонен, как бы, все это так уж совсем... ответить. То есть я, я являюсь критикой, везде был критиком этого, этого видения, я говорил, что это, это путь, всегда говорил, что это путь, как бы, в никуда. Но это, этот 30 лет, ну, 25 полных лет мы отпахали на этом пути, и, в общем, как бы, много достижений, безусловно, человечество никогда не жило так хорошо, как живет сейчас, безусловно. И воин, как бы, таких крупных нет, и на самом деле не будет, я думаю. Это все достижение вот этой эпохи. Но эта эпоха, безусловно, исчерпала свой потенциал. Так вот в рамках этой эпохи, на самом деле, довольно примитивный, примитивно, примитивно понятая, эта эпоха, когда э, люди отказывались от, от интереса к истории, на самом деле, люди отказывались от интереса к культуре, на самом деле, к реальным проблемам, так сказать. Казалось, что вот все идет, вот кликнешь, и в все Инстаграме есть. все хорошо. А вот выяснилось, что кликаешь, а Инстаграм, так сказать, не отражает реальность. Он отражает он картинку дает тебе, а реальность он не отражает. Вот. И вот в рамках этой вот концепции, вот в этой вот концепции, казалось, что в Соединенных Штатах Америки казалось, что вот, ну, была концепция такая, мы engage China, да, мы, так сказать, Китай привлекаем, интегрируем, делаем его, как по-английски говорят, да, так сказать, responsible stakeholder, надо сказать ответственного держателя акций, глобального порядка. Ну и Китай, так сказать, ну China growing, so capitalist. Да? Китай такой растет, такой капиталист. Я всегда добавляю в таких случаях немножко сиранично, как какие-то американцы тоже любят говорить, oh, Chinese food is so good, да? и китайская кухня, к тому же такая вкусная. Вот, Ожидалось, что Китай с точки зрения внешней, с точки зрения внутренней, что главное, uh -huh. важно очень, политики, uh -huh. он будет как бы развиваться в сторону, условно говоря, рынка и демократии. А, ну и как бы будет встраиваться в систему а, вот этой глобальной экономической политики. А выяснилось, что Китай, во-первых, а, нельзя сказать, что не встроился в эту систему глобальной экономической политики, но настроился весьма специфически. А, он а, как бы встроился не как составная часть этой глобальной системы в буквальном смысле этого слова, а как вот чисто товарная ее часть, поставщик товаров. А с точки зрения внутренней э, ситуации, вот, э, ну, вот да, да, там реформы шли, шли, шли, до какого-то предела, а потом, а потом как бы вот в силу разных причин э, выяснилось, что система, она в общем не сильно трансформируется внутренне, она как бы не идет в сторону рынка демократии она как бы вот, создала вот этот вот, на самом деле достаточно устойчивый костяк вот этой вот, как я сказала рентно-социалистической uh -huh. государственно-договорной экономики с элементами госкапитализма и на самом деле это ее вполне устраивает ключевых игроков системы вот эта конструкция вполне устраивает ну, действительно эта конструкция собственно и дала вот все те плюсы Которые ну, обычно говорят, когда, которые отмечают, когда говорят о Китае. вот. И получилось, что как бы, Китай-то как бы, начал, в общем, он сформировал какую-то свою такую конструкцию, которая на самом деле фундаментально, с моей точки зрения, остается государственно-социалистической. Ну и, разумеется... Она развивается, у нее по определенному, хотя она, очень, она очень, очень неравномерно развивается, в Китае очень большие проблемы внутренние. Но она как бы вот оказалась достаточно устойчивой системой, безусловно, и она начала оппонировать Соединенным Штатам. Насколько Китай реально может стать там превзойти Соединенные Штаты, понимаете, у Ки... ну, я... это долгий разговор. Я считаю, что пока у Китая нет конверти... своей национальной конвертируемой валюты, то, конечно, говорить о том, что он является каким-то серьезным конкурентом штатов, я бы не стал. Потому что китайцы зависят от доллара, китайцы критически зависят от доллара, китайская экономика, потому что доллар является не прямым, но косвенным инструментом внутреннего регулирования, экономического регулирования в Китае через регулирование обменного курса. И поэтому, конечно, конечно, говорить о том, что Китай в полном смысле этого слова может составить конкуренцию Америки, теоретически он может ее составить, безусловно, если юань станет конвертируемым. Но пока юань не конвертируем по счету движения капиталов, я думаю, что все-таки, конечно, штаты здесь будут... Так сказать, выполнять, ну, как бы они будут, Китай не сможет в полной мере стать конкурентом штатов. Но, безусловно, по каким-то позициям Китай может стать конкурентом штатов, и мы видим, так сказать, элементы этого, в частности там, ну, вот в компьютерной сфере и так далее. Я, кстати, не уверен, что это, ну, в общем, это отдельный большой разговор. Я сам не инженер, поэтому мне трудно здесь судить, uh -huh. но, как бы, эту тему я не хотел бы касаться. Но Потому что здесь мы выходим в поле каких-то инженерных суждений я здесь совершенно профан но э, мы видим что вот в целом в соединенных штатах америки не только понимаете не только дело, это связано не только с трампом это трамп как бы он просто такой вот ну немножечко такой истерил он на эту тему а байден уже не истерит и дело, и дело здесь в том что просто действительно в, в американском политическом как бы классе в американском экономическом классе в американском как бы силовом истеблишменте mm -hmm. в целом неважно, республиканцы, демократы, в данном случае здесь, я думаю, имеет место быть некий консенсус, плюс-минус, сформировалось представление о том, что Китай как бы, ну, выступает, как бы, вот эта вот идея ингейджмента, идея как бы постепенной трансформации uh -huh. Китая через расширение его привлечения к глобальной экономике, эта идея не сработала. Эта идея не сработала. И Китай начинает выступать с каких-то своих собственных позиций которые сильно отличаются от позиций Соединенных Штатов и как бы, ну и так далее и тому подобное. И я думаю, что вот это вот одна из причин, то есть это ключевая причина вот этого вот как бы, некое вот такого обострения китайско-американских отношений. Хотя вы знаете, я на самом деле не стал бы степень этого обострения преувеличивать, потому что, в особенности сейчас после прихода Байдена, ну, при всех нюансах все-таки вот эта вот трамповская истерика она, она ушла. Администрация Байдена – это намного более профессиональные товарищи, и, во всем случае внешнеполитические, я имею в виду. И я думаю, что до конфронтации с Китаем дело все-таки не дойдет. Я думаю, что они смогут какие-то моменты, ну, то есть фундаментальные моменты уладить. Я не ожидаю сейчас, пока, по крайней мере, какого-то резкого обострения отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Я считаю, что позиции сторон, так сказать, застолблены. Uh, но при этом есть... Вот у них была встреча в Анкоридже, да, вот как бы там это... На самом деле, ее почему-то рисовали в каких-то таких... Uh, таких исключительно драматических тонах. Mm -hmm. ничего, ничего драматического там не было. Товарищ, посмотрите, пожалуйста, все в Ютьюбе. Там выложено полтора часа, можно посмотреть все эти выступления сторон. Ничего драматического там не было. Там стороны застолбили свои позиции, а потом они ушли за, за закрытые двери и начали обсуждать проблемы. Видимо, их достаточно хорошо обсудили. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что сейчас даже наблюдается некое такое... Ну, Разумеется, понимаете, я свечу не держал, так сказать, я, я не знаю, но как бы у меня вот такое интуитивное ощущение, глядя на всю эту страну, ощущение от некого такого вот ну, оттепеля, что ли, в отношении угу. этих определенных. Ну, то есть Китай переждал период президентства Трампа? Да, сказать, они, и потом они, кстати говоря, да. возвращаются к тому, что... Ну, спокойно, неспокойно, но посмотрим, там много элементов и неспокойствия, безусловно. Да. Но я думаю, что, в общем, вот... Период, так сказать, стучания, вот трамповского стучания, ботинкам условно, фигурально выражаясь по трибуне, так сказать, я думаю, что этот период закончился. Ну, как-то вообще в последнее время, последние несколько лет политика она такая очень яркая. Не буду касаться латиноамериканской темы, потому что это будет очень надолго я, я, кстати, тоже... не специалист теме. Да, Америке. там тоже были такие достаточно яркие перепады. Вот, и тропический Трамп свой. Но не могу не коснуться такого вопроса, поскольку мы говорим о Китае э, и о постпандемийном мире. Вот Как бы вы оценили ответ Китая на вообще ситуацию с пандемией, потому что они оказались в сложной ситуации и с точки зрения эпидемиологической, как потом и весь мир, и с точки зрения политических каких-то взаимоотношений, поскольку их э, определенным образом обвиняли в том, что как бы из, именно из их страны пошел этот вирус. Но вот, может быть, сравнение, то есть какие страны, как бы сформулировать, все-таки Китай достаточно страна ну, с жесткой дисциплиной внутри, да, можно даже ну, сказать. что так, так производит впечатление, да, да, внешне, да. Но при этом достаточно быстро, вот, скажем так, забороли. То есть именно китайский тогда режим, вы считаете, он наиболее эффективным, наиболее эффективного в борьбе с пандемией оказался, или как? Или, или какие-то более демократические режимы, как, например, в Швеции, где вообще просто решили не обращать на это внимания, но. Да. Пройдет, Вы знаете, пройдет. я вам скажу такую вещь, мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно было специально заниматься тем, как реально заниматься, не на уровне так сказать, вот того, что пишут, uh -huh. а вот реально uh -huh. заниматься на основе источников, как в разных странах вот эту ситуацию, как бы с этой ситуацией Вопрос решаются. Еще найти все эти источники. Да, и я, правда, я поскольку, поскольку этим не проводить. занимался, угу. поэтому мне трудно судить а, о том, что там... И я не представляю себе реальную ситуацию в Китае, как там это было. Поэтому я сейчас не хочу... Это будет просто чистая спекуляция, я как бы угу. не спекулирую, честно, абсолютно, говорю, абсолютно искренне. А, что касается эффективности авторитарных или там не авторитарных систем... Ну, вы знаете, ну, наверное, чисто гипотетически, наверное, авторитарная система на такого рода конструкции, на, на такого рода ситуации реагирует более, может быть, эффективно. Мне трудно судить. Но, понимаете, опять же, если говорить о Китае, мне не совсем понятно, как эта ситуация там развивалась. Я вот честно скажу, честно, абсолютно. Ну, это, наверное, вообще мало понятно, а, потому что... Поэтому да, а когда это тебе закрытости. непонятно, то я как бы об этом и я стараюсь это не, не, не, не говорить на эту тему. Что касается влияния, пандемии, я могу сказать пандемии на китайскую экономику, да, это я могу сказать, оно было негативным в целом, оно было негативным. Yeah. Я совершенно ну, я критически достаточно отношусь к этим рассуждениям, что Китай там, как, там, знаете, Трамп обвинял Китай, что чуть ли не целенаправленно там, пандемия. Нет, Китай сам очень сильно пострадал экономически от пандемии, это совершенно очевидно. И в апреле пандемия оказала, с моей точки зрения, я об этом тоже, кстати, говорил, и довольно негативное влияние, как мне кажется, и стратегически на Китай, потому что перед Китаем стоит задача смены модели экономического роста, переход от инвестиционной, вот, вот, вот этой затратной модели к потребительски ориентированной. И дело в том, что пандемия она вот привела приведя сначала да, к резкому падению, значит, она потребовала снова экономического финансового стимулирования чтобы экономика снова пошла вверх. И это, естественно, привело к, привело к тому, что во многом в Китае вернулись к инструментам от такого искусственного финансового стимулирования. Это не очень хорошо. Но, с другой стороны, да, вот, как бы, китайская экономика показывает э, приличное достаточное восстановление, благодаря вот этим вот стимулирующим мерам. Это э, то, что вы называли, например, модель Си Цзиньпина? да. Ну, там не только модель uh -huh. Ситипина, там много чего другого, да. Ну. Понятно. Ну, да, тему пандемии сложно просто обойти. Поэтому вопрос был закономерен. законодательный. Я, я могу uh -huh. сказать такую вещь. Я не считаю, что пандемия. Ну, смотри, опять же, uh -huh. как бы. Конечно. А, она что-то фундаментально изменила вообще. Я не считаю, что она что-то фундаментально изменила. Ну, закрылись границы. Не, ну да, но, но потом не то есть, вы считаете, что в долговременной перспективе это как-то, ну, не сильно отразится, mm -hmm. и все-таки yeah. будет вот возврат к прежней нормальности? Я думаю, и... что и... да. Я mm -hmm. думаю, что да. Я, я не вижу, но... Ну, а что тут может а, а что она поменяла? Ну, границы закрылись, они откроются. Ну, может быть, не так быстро, как казалось изначально, но mm -hmm. потом все равно откроются. Что? Мы все обратно уйдем в ЗУМ? Все, и больше не вылезем из зума, но знаешь, человечество погибнет, если мы все будем сидеть в зуме. Человечество погибнет, потому что вы, вы не можете все время сидеть в зуме, потому что вы утрачиваете, вы утрачиваете контакт с реальностью. Это, кстати угу. говоря, величайшее зло интернета. Принципе, ну это вот о что чем ин... вы говорите. Да, что это интернет. Это, это, это, да, она То есть Или картинка... картинка это, это, Почему, кстати говоря, я не верю ни в какие, например, там электронные тоталитаризмы там, и так далее. Mm -hmm. Потому что это глубоко... Вы, вы, вы через интернет, вы контролируете картинку. Но контролируя данную картинку, даже в режиме реального времени, совершенно uh -huh. не знаешь что вы контролируете, так сказать, реальный По процесс. По-настоящему происходящему Да, происходящее. Поэтому это все как бы... Нет, пандемия в этом плане... Это был очень малоприятный и продолжается малоприятный, мягко говоря. Да, для многих людей трагический эпизод. Но с точки зрения как бы вот каких-то фундаментальных особенностей нашей жизни, я действительно не думаю, что это приведет к каким-то фундаментальным изменениям. Хорошо. Вот на этой прогрессивной ноте на том, что мы все-таки будем возвращаться к нормальности. Я хотела бы поблагодарить вас за ваше экспертное мнение, за очень интересный разговор и напомнить нашим зрителям, что у нас в гостях был Михаил Владимирович Карпов, доцент школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики, НИО высшей школы экономики, наш замечательный собеседник. Спасибо большое за ваше мнение, за ваш разговор. Спасибо вам большое, спасибо, коллеги. До новых встреч, До новых встреч. Oh, <laughs> oh,